и понимание человеческого мозга и сегодняшняя наша передача имеет общее название ужасы спинного мозга это действительно ужасы потому что спинной мозг это очень небольшая часть нашей центральной нервной системы но очень уязвимая дело в том что наши предки так долго бегали на четырех конечностях что не успели как следует перестроить нашу нервную систему то, для того, чтобы ходить на двух ногах. То есть, иначе говоря, спиной мозг – это наше проклятие, поскольку он плохо адаптирован для двуногого хождения. Мы плохенькие бипедальные существа. И в основании для этого есть. Это неголословное утверждение. Ну, посмотрите на птиц, например. Или у нас в истории были бипедальные динозавры, то есть двуногие. И много раз эта двуногость возникала в истории. И там у всех очень хорошо все приспособлено. За десятки миллионов лет оказалось, спиной мозг, во-первых, имеет строение более приятное, чем у нас. И иногда имеет специальное расширение такие специальные люмбальные желудочки, расширенные, которые некоторые простофили от палеонтологии называют головным мозгом, вторым головным мозгом. Это не так, это просто-напросто расширение. В котором находятся мотонейроны обслуживающие мощные конечности динозавров да и современно голубей не такие уж они мощные но тем не менее у человека ничего такого нет все попроще попримитивней это говорит о том что двуногие мы не так давно 4 5 может быть 7 миллионов лет мы таскать стараемся привыкнуть своим двум ногам но ходим в общем то так себе дело -то в том что спинной мозг он несет в себе массу Проблем, связанных как с двуногостью, с возрастом, как известно, у всех проблемы и со спиной, и с поясницей, и со всем остальным. А вот кроме этого, есть и чисто неврологические проблемы. Ну, во-первых, самая главная проблема спиной мозг встроен по... по минимальному принципу. Это станет понятно, если вы увидите что происходит с спинным мозгом, с его развитием, с его закладкой у человека в эмбриональный период. Но дело в том, что спинной мозг начинает, как и... Вся нервная система дифференцироваться очень рано. На 18 день после того, как мама с папой согрешили, значит, у будущего ребенка, если он завелся, начинается закладка нервной системы. И об амориологии у нас будет целая большая передача, возможно, не одна. Сейчас нас интересует то, что происходит с спинным мозгом. А происходит следующее. Он закладывается одновременно с головным в виде такой складки, идущей вдоль всего будущего зародыша. И если в головном мозге дальнейшие события идут очень динамично, нейроны начинают с дикой скоростью размножаться, то есть пролиферировать и формировать полушария, отделы и так далее, а вот в спинном мозге все происходит сначала вроде бы неплохо. Ну, как нейроны начинают делиться их число возрастает достигает некого максимума но потом начинаются всякие странные вещи они формируют отростки ну то есть аксоны нужно формировать для того чтобы иннервировать соответствующие мышцы кожу нужно дендритные дерево формировать и все вроде бы чин по чину ну, мышцы образуются у эмбриона Туда вырастают, вырастают нервы сосуды и все замечательно но оказывается э, спинной мозг не только млекопитающих не только нас с вами но и низших животных причем до самых низших включая там э, хрящевых рыб он построен по очень странному принципу по принципу конкуренции за орган мишень то есть спинной мозг он дифференцируется но клетки там находятся в таком противоречии мощнейшем. то есть они пытаются каждая пытается обогнать друг друга причем там совершенно явно не олимпийские игры в этом спинном мозге происходит поскольку растущие отростки несутся с невероятной скоростью насколько это возможно Вы понимаете такая гонка там иногда до 400 микрон в день, но это самые героические, самые шустрые. Обычно все это происходит медленнее, там где-то порядка 40-20 микрон в день. Они пытаются добраться первыми до, для мускулатуры, для того, чтобы врасти в эти мускула в мышцы и иннервировать их. То же самое происходит с эндокринными органами, с железами, с кожей, с соматической чувствительностью. То есть это у нас аферентные. Входы, то есть те, которые позволяют получать сигналы от сухожилий, суставов, мышц, кожи и так далее, и, значит, эффекторные или ферентные нейроны, которые отправляют свои сигналы к мышцам и железам. То есть вот такая картина. Так вот эти далеко не олимпийские игры приводят к очень странным последствиям. Нейроны те, которые победители, то есть те, кто пришли первыми ну или вторыми или третьими то есть количество нейронов достаточно для того чтобы проинервировать некую мышцу x представим себе, или там допустим бицепс какой-нибудь на нашей замечательной руке они э, оказываются победителями имеют медаль а медаль состоит в том что им позволяется э, съесть неудачника но ну, знаете, как на олимпийских играх было бы три первых места это значит медалисты которые, значит, устраивают э, товарищеские ужин из тех, кто проиграл. Вот примерно такая картина чудовищная. Это происходит в норме, без всяких и патологии, И масштабы этих событий чудовищные на самом деле. Потому что там, где это можно было очень тщательно исследовать и посчитать все непосредственные э, нейроны, которые есть в спинном мозге, и до начало образования отростков и после оказалось что гибель может составлять 85 процентов всех нервных клеток это на самом деле катастрофа если 85 процентов нейронов погибает в процессе эмбрионального развития а их съедают дружеские товарищи такой, дружеский каннибализм ну, так ты не успел но ну, извини я тебя съем так вот, эти самые нейроны-каннибалы, которые удачно добрались до органов иннервации, они становятся гигантскими. Именно поэтому на разрезе спинного мозга, если бы сделать разрез и покрасить, соответственно, сделать тоненький гистологический срезик толщиной там, 20 микрон хотя бы, и посмотреть, то это окажется гигантская клетка, которая передает сигнал к органам мишени. Так вот, ее гигантизм связан с тем, что она очень дружески закусывала более-менее удачливыми соседями. Ну, такая совершенно, э, совершеннейшая жизнь. То есть, почти как в человеческом обществе. Так вот, эти нейроны, остается их всего 15%. Это было найдено для амфибий, рептилий, млекопитающих. У человека под подозрением и предварительным по счетам примерно столько же гибель то есть гибнет очень много клеток и не остается никаких запасов и в этом то трагедия то есть спиной мозг построен по принципу минимализма и эти отдельные клетки обслуживаются огромным количеством специальных дополнительных клеток а теперь самое главное значит вот эти самые большие мотонероны которые передают сигналы они расположены в самом спинном мозге а рядом с специальных ганглиях такие чувствительные клетки которые Передают сигнал тоже спиной мозг. Так вот, весь спинной мозг делится как бы на две части. Та спинная, ну, которая была верхняя если бы мы бегали на четырех ногах, она представляет собой восходящие пути. То есть спиной мозг собирает информацию обо всем, о, всем, о чем мы упоминали, и передает наверх, то есть куда наверх. Ствол мозга, то есть задний продолговатый мозг, мужичок, и впоследствии она попадает и в кору полушарий. То есть двигательные отделы, которые мы рассматривали на прошлой передаче Значит, вот в чем произошла происходит трагедия у нас строится спинной мозг по принципу минимализма и дальше никаких новых клеток после рождения естественно, не появляется причин очень много не только в том что там нету вот этих самых задепонированных эмбриональных клеток это действительно так но причина в другом у этих самых моторных нейронов очень длинные отрост. А отростки они не просто так болтаются как провода оголенные ну, вот где-нибудь в ящике в доме где проводка это ужасно как вы знаете стоит капнуть в воде как все там сгорит так и у человека каждое волокно должно иметь оболочку то есть это специальные швановские клетки которых приходится примерно на миллиметр одна клетка но ну, вот представьте себе что у нас в спинном мозге значит там располагается нейрон который тянется к органу мишени, ну например сантиметров на 40 ну что получается это у нас там 400 гляльных клеток как минимум которые должны просто его изолировать плюс клетки которые его изолируют в районе мышцы поскольку вспомните первый, первую нашу передачу о том что мозг является за барьерным органом и вся нервная система за барьерные то есть кто-то барьерные функции от собственной иммунной системы должны обеспечивать защищать а собственные активности иммунной системы чтобы мозг не отторгну то есть он защищен на всем протяжении кроме этого такие гигантские нейроны как вы понимаете надо очень активно питать то есть нужно кормить для этого нужно кучу глии которая бы передавала соответственно кислород расходуемые вещества выводила продукты метаболизма к нейрону и обратно что собственно говоря и происходит то есть иначе говоря у нас с вами целый комплекс, каждый нейрон, сохранившийся в этой самой нервной системе, в спинном мозге, он является уникальным явлением. Я не говорю, что там в коре такого нет, но, например, корковые нейроны, которые управляют движением, оно самое быстрое у нас, быстрее, чем у любой кошки, я уж там не говорю про какую-нибудь змею, это смешно даже сравнивать человека. Потому что у нас корковый нейрон начинается в коре большого мозга, передают сигнал напрямую на мотонейрон спинном мозге, и тот уже к мышце. То есть мгновенно все происходит. А у кошки там три переключения, а у змеи десяток. Поэтому у змей шансов нет, если вы начинаете первыми и побеждаете, естественно. Таким образом, <coughs> у нас вот эти вот длинные отростки нейронов являются катастрофой. Почему? Потому что любой разрыв спинного мозга, любой дефект, он приводит к ужасным последствиям. Нужно восстанавливать не только сам аксон, как думают наивные американские неврологи, но и огромное количество глиальных клеток, которые будут изолировать его от внешнего мира, огромное количество глиальных клеток, которые будут его кормить, и специальные сосуды, которые на самом деле окружают спинной мозг. У нас три крупных сосуда, идущие вдоль спинного мозга, образуют еще такие за счет коллатеральных связей такую корону вокруг спинного мозга. Вся эта корона лежит в канале позвонков центральном и окружены вокруг еще специальными такими мягкими тканями, то есть отсоединительной ткани плюс жир. И вот там в этом во всем проходят сосуды для того, чтобы просто защищаться от деформации. Так вот, спиной мозг у нас не бесконечной длины, и когда там почесывается где-то в районе прошлого хвоста, это, к сожалению, не спиной мозг. Спиной мозг заканчивается очень высоко, на самом деле. Он длиной у мужчин где-то около 45 сантиметров, у женщин чуть поменьше, весит всего около 30 грамм, плюс-минус пара грамм. И в диаметре где-то около сантиметра. Ну, чем выше голове, тем он потолще, поскольку туда собираются отростки, как восходящие, которые передают сигналы в головной мозг, так и нисходящие. То есть, иначе говоря, это очень уязвимая структура не потому, что там надо туда нейронов насажать нет она уязвима потому что это проводниковая система в первую очередь есть конечно непонятные автономные рефлексы но ну, вы же не думаете о том как вы там глотаете пищу она как то сама заскакивает ну, там в кишечнике собственно очень сложная нервная система не будет разговор в будущем и очень важная и очень уязвимая особенно от плохой пищи но в данном случае у нас ситуация немножко другая. Спинной мозг это в первую очередь проводниковая часть. Есть автономные рефлексы. Те, которые прекрасно работают на автономном уровне. Ну, примеров таких очень много. Есть даже хроника такая, когда человек бежит например, там, в атаку во время войны, ему сносит там снарядом голову, он продолжает бежать на еще там метров 100-150, пока обо что-нибудь не споткнется. В чем дело? Да дело в том, что на уровне сегментов спинного мозга существуют такие автономные сигналы, которые возникают у нас и сопровождают нас всю жизнь. То есть мы не, особенно не заморачиваемся, когда ходим по улице, поскольку это идут на автономном уровне. Вот так и человек, бегущий в атаку без головы, продолжает свое движение на уровне автономных сегментарных рефлексов, когда... И чувствительные входы и моторные выходы работают почти в автономном режиме. Хотя их все им контролируют. И головной мозг, если что-то под ногами неожиданное, вы, как известно, подпрыгиваете сразу, боясь, что там какая-нибудь змея или еще что-нибудь. То есть, иначе говоря, в мозге есть, конечно, автономные функции. Он, конечно, может работать автономно и избавляет нас от массы задумчивости по поводу, какую мышцу сокращать. Но в то же время он является исключительно таким лошадью которую жестко погоняют то есть таким ломовым извозчиком и с ним связана масса проблем спиной мозг хорош лет до 30 то есть до нашего биологического репродуктивного возраста который раньше считался концом человеческой жизни в районе 30 35 лет жизнь людей как правило заканчивалась. вот для этого времени спиной мозг очень неплохо работает надо сказать не хуже чем у животных но единственная там тонкость возникает у нас канале в центральном дырка такая которая идет из мозговых желудочек через спиной мозг этот канал к 30 годам как раз зарастает а раз он зарастает меняется обмен межклеточной жидкости и обычно после 30 появляются первые признаки некоторых болевых ощущений о которых следует поговорить поскольку у нас если брать только травматизацию и только, в сша и только по страховке это 10 тысяч новых патологии спинного мозга возникающих в результате травмы в год а всего там около 250 тысяч колясочников это катастрофа. то есть примерно 40 80 случаев спинно-мозговой травмы возникает на 1 миллион людей в год это очень много то есть 500 тысяч людей в год и поэтому Конечно, людей очень волнует, как бы это все восстановить, как бы это все изменить, можно ли компенсировать. Вот, исходя из того, что я рассказал, компенсировать это очень трудно, поскольку длиннющие проводники надо восстанавливать не отдельную клетку, а надо восстанавливать эти самые проводники. А проводники длинные, как я говорил, с головного мозга, они могут достигать метра десяти сантиметра. А те, которые идут к органам, ну, поменьше чуть-чуть, но тоже очень длинные. Растут они, кстати говоря, не три месяца, как вам обещают любители стволовых клеток, что является чистейшим враньем, а растут годами. И у человека, как вы знаете, рост так устанавливается к половому созреванию, иногда и потом продолжается. То есть, это речь идет о десятках лет. Так что, если бы даже все было идеально, и вам бы каким-то волшебным чудом пересадили бы нейрон в спиной мозг то оказалось бы, что его растить надо многие десятки лет, а не соединять кусочки. Давайте соединим кусочки на 10 сантиметров, и человек пойдет. Нет, не пойдет. К сожалению, этих объявлений о том, что такими чудесными способами лечат спинномозговую травму, они с 40-х годов прошлого столетия. А уж то, что было в 90-х, когда вместо стволовых клеток были фитальные, и прочее прочие, когда значит обещали там вырастить связи все это закончилось ничем как известно так ничем и продолжается почему потому что вот эти длинные проводники в, даже в идеальном случае создать очень сложно потому что каждый нейрон окружен как я говорил огромным количеством глиальных клеток нужно подводить к нему гигантское количество крови то есть нужно обеспечивать а кроме этого сам нейрон то должен быть огромным потому что где там при пересадках вот эти самые псевдостволовые клетки могут наесться своих сотоварищей, чтобы стать большими? Нет этого. То есть, к сожалению, на сегодняшний день это в основном э, мелкое надувательство, которое массово задуривает головы людям. Об этом мы поговорим немножко после новостей. А сейчас я вам хочу рассказать кое-что еще из спинного мозга, то, что связано с частыми заблуждениями людей, которые страдают поясничными боли. Вы чаще всего, кстати, говорите, поясничные боли связаны не с спинным мозгом, потому что любое действительное механическое воздействие на спиной мозг приводит к катастрофе, люди ложатся и очень редко когда встают. Поэтому все рассказы о том, у кого-то что-то зажало, зажало где-то, являются <зас> бабушкиными сказками. Но вот другое дело, то, что с собой надо следить, надо проверять, нет ли каких-то изменений с позвоночником нет ли каких-то изменений с самим спинном мозгом нет ли каких-то новообразований и прочее за это надо отслеживать но относиться к этому надо э, не только серьезно но и очень разумно потому что еще раз повторю спиной мозг он короткий он не протягивается до самого э, копчика а что происходит дело в том что в процессе развития эмбрионального позвоночник позвонки растут быстрее чем спинной мозг спиной мозг уже начинает образовывать связи и уже дальше вытягиваться не может а позвоночник продолжает активно расти вот в результате такой асинхронности получается что позвоночник у нас там где-то 45 43 сантиметра а спиной мозг 42 43 а позвоночник длиннее и в результате отростки которые выходят через специальные каналы позвоночника они идут вдоль спиномозгового канала вместо спинного мозга который уже там нет и вот это вот все вместе а потом расходятся ниже чем ниже тем больше волокон и меньше самого спинного мозга а спиной мозга дос заканчивается достаточно высоко то есть у нас такой укороченный ну, по отношению с размерами позвоночника ну как у лягушек кстати говоря тут мы ни в чем не уникальны. не только обезьяна летучие мыши но и лягушки имеют короче спинной спиной мозг никаких тут чудес особых нет и заканчивается он такой длинной штучкой э -э, которая называется конский хвост на самом деле это просто мозговые оболочки которые срослись поскольку внутри никакой нервной ткани с нейронами нет и вот это вот конский хвост он на самом деле зафиксирован внутри э -э, позвоночного канала спинного мозга и достаточно жесткий и в связи с этим существуют огромные проблемы связанные с патологией спинного мозга даже если человек просто сидит на земле вытянув ножки не согнув в коленях, уже воздействие на вот этот конкиский хвост оказывается то есть он растягивается а если при этом он и резко наклонил голову что часто бывает при падении на попку то есть голова идет по законам гравитации вниз, ноги если выпрямлены, то в этом случае можно получить что? Можно получить разрывы сосудов, которые обслуживают спиной мозг. И это может привести к очень серьезным последствиям, спиномозговым ощущениям болей, очень мощным. То есть простейшая вещь, которую сейчас очень любят любители здорового образа жизни, падение на попку, так чтобы была не зафиксирована голова, то есть она склоняется вниз, приводит к растяжению спинного мозга настолько резкому и настолько катастрофическому, что очень часто происходят разрывы сосудов. Это безусловно. Этого, безусловно, надо избегать. То есть, спинной мозг к нему нужно относиться очень бережно, помнить, что мы в недавнем прошлом были четвероногими существами, а не двуногими, и разгружать его по мере возможности. Не только постоянно худее, но и так сказать, работая над собой, над своим повседневным поведением. Сам спиной мозг окружает спинномозговая жидкость, которая образуется не в самом спинном мозге. Спинномозговая жидкость это ультрафильтрат нашей плазмы крови. Она образуется в латеральных желудочках э, головного мозга и в четвертом желудочке, где есть такая штука, как сосудистое сплетение. Туда поступает кровь, которая фильтруется очень хорошо, то есть фильтруется так, что не, ничего туда, кроме... Воды и электролитов не попадает. И дальше она проходит через мозг, у кого еще цел центральный канал спинного мозга частично через него, а под мозговыми оболочками протекает по спинному мозгу сзади и потом поднимается наверх к головному мозгу, где собираются специальные такие цистерны спинномозговой жидкости и выходит по градиенту концентраций наружу через плохитоновую грануляцию, которая находится у нас над лобной областью. Вот такой циркуляция, очень быстрая спинномозговая жидкость течет через наш головной спинной мозг струйкой, диаметром примерно 3 мм, как струйка из-под крана. Ужасы спинного мозга. Значит, у нас есть различная информация о спинном мозге, которая завлекательна, которая интересна, которая может помочь каждому из вас, в конце концов, жить более-менее осознанно пользоваться им. Значит, у нас есть различные сообщения, например, с телеграмма. Вопрос такой: какие методы профилактики спинного мозга? Может быть, укрепление мышц спины после 30 лет? Вообще укреплять все надо. Вопрос совершенно справедливый. Для этого нужно достаточно работать. Но работать не в одном положении, как, например, на конвейере гайки закручивать это тоже полезное занятие, но не бесконечно. Потому что нужно менять позицию. Так что лучше всего. Творчески работать в огороде или заниматься столяркой, но не постоянно, а все-таки пизадический Человеческий э, спинной мозг и мускулатура спинная нетренированного человека рассчитана на несколько э, часов такой работы, а потом нужно менять род деятельности, сделать что-нибудь лежа, например, книжечку почитайте или на животе. То есть попробуйте менять нагрузку для того, чтобы не создавать прецедента поставленного механического воздействия. Значит, здесь еще длинный вопрос. Значит, ребенок родился недоношенным в седьмом месяце беременности. Критично ли это? Это не очень критично, если вы за ним будете следить и компенсировать проблемы недоношенности повседневной жизни. Обычно бывают э, трудности со зрением, обычно бывают трудности со слухом, с, э, с замедленностью развития. если вы справитесь с этим, то есть вложитесь в него полностью хотя бы на год, то есть шанс, что он, все это недоношность пройдет незамеченно, если она единственная особенность. Значит, следующее интересное самое сообщение наследуется ли мышечный талант? Можно ли можно спланировать ребенка? Но это можно спланировать ребенка, может сколько угодно, но вот спланировать вряд ли получится а мышечный талант это зависит от того как распределится геном между папой и мамой к сожалению это непредсказуемо но обычно люди с крепкими родителями тоже станут с крепкими потому что наследование митохондриальной ДНК идет по материнской линии и если мамочка крепенькая такая э, так сказать, спортивная то быстрее всего у него будет наследоваться мамин мышечный талант а не папин так что папа может быть и дохленький это ничего Значит, теперь мы перейдем к некоторым приятным занятиям. Так звучит панамская утка. Сегодняшняя наша тема спинной мозга, поэтому, конечно, мы будем интересоваться тем, что делается в области, в том числе, лечения, разработки методов регенерации, и, так сказать, реконструкции спинного мозга. В этом отношении э, Калифорнийский университет преподнес нам сюрприз, опубликованный в журнале Нейрон. Ну, это из Сан-Диего. Значит, оказалось, что Марк Тушинский, что уже навевает некоторые идеи, э, заявил неожиданно для всего человечества, что поврежденный аксон еще не мертв. Прекрасное открытие американского ученого состоит в том, что он утверждает то, что известно последние 200 лет. Если аксон перерезается меньше, чем на 2 э, трети, то быстрее всего он не регенерирует. А если при повреждении, например, пальца на кухне острым ножом вы подрезаете кончик, то дальше начинается спроутинг, такое явление, которое восстанавливает концевое разветвление аксона и чувствительность восстанавливается не скоро не сразу не так как бы вам хотелось но тем не менее это восстановление идет то есть если вы отрезали меньше 1 трети аксона нейрона то есть хороший шанс что эта ситуация восстановится так вот марк Тушинский умудрился продать это мероприятие как совершенно новейшее открытие вот, и объяснил человечеству, заблудшему много десятилетий назад, о том, что если к этому добавить гены регенерации, которые, конечно, надо искать, добавить факторы роста нервов, которые известны уже почти столетие, вот то можно добиться, наверное, восстановления. Поздравляю, по гранту парень отчитался. Есть еще, не менее, прекрасные эксперименты, которые, к сожалению, многие люди особенно страдающие этим тяжелейшими э, заболеваниями связанными в общем прикованный коляскам верят воспринимают как перспективу и к сожалению э, попадаются на этот обман а часто и просто на воровство ну в этом случае у нас опыты смелые проведены в харбине но они повторяют китайцы повторяют эксперименты в европе и в америке но смысл такой что э, берут крыс делают им повреждение спинного мозга и дальше не исследуя ничего подробно чисто физиологические тесты значит они после такой перерезки значит показывают что оказывается можно восстановить отростки спинного мозга крыс то есть растить между собой ну, в контроле они конечно посыпали перерезанный спиной мозг солью тоже очень оригинально а уж какие ощущения были у крыс остается только гадать вот а морфологии то есть морфологический контроль что там происходит конечно не сделали но для лечения использовали плите гликоль тот самый который добавляет в умывающую жидкость для автомобилей очень полезное э, в плохую погоду средства но если его добавлять по мнению китайских исследователей из карбина в разрезанный спинной мозг то аксоны это и начинают расти а в чем гениальная идея гениальные идея В том что полицидент гликоль вызывает слияние клеток. То есть в тех случаях, когда ученым необходимо, например, какую-нибудь клетку раковую, которая живет вечно, они действительно живут вечно еще с военных времен, некоторые существуют, они могут размножаться, но ни во что в хорошее превратиться уже не могут. Вот если такую клетку мы хотим наделить определенными свойствами нормальной клетки, то берут нормальную соматическую клетку с теми или иными того или нового органа и с помощью политеангликоля в культуре ткани сливают ее тогда клетка как бы сохраняет часть своих способностей производить некие белки а имеет при этом довольно длинную жизнь как у раковой клетки вот значит вдохновившись открывшимся бездными знаниями китайские исследователи решили налить политеангликоль вот в спинной мозг и пытались доказать вот, что их перерезка полностью восстанавливается. Ну, так, таких сумасшедших опытов было сделано очень много, как и делаются они почти 30 лет. Так что поздравляем, китайские исследователи ступили широким шагом на путь западных коллег. Но, тем не менее, я думаю, что по деньгам они отчитались. Но наши ученые тоже не идут, не отстают от передовых методов исследования. И, конечно, было в ЦИТО, известное очень учреждение, занимающееся травмой, были сделаны эксперименты на крысах, куда в спинной мозг вводили магнитные наночастицы, то есть, иначе говоря, металлические опилки, только миленькие такие, а потом помещали эту самую крысу с поврежденным спинным мозгом в магнитное поле, и в результате доказывали в результате физиологических тестов, ну их много, там бас, обятие. Бреснанана, то есть это так знаменитые наборы этих тестов, которые позволяют втюхивать всякую нелепость. Вот. Показывали, что оказывается, все срастается. Интересно, каким образом магнитные, намагниченные опилки внутри спинного мозга стимулировали образование аксонов. Ну, эта загадка, думаю, ждет э, государственной премии в ближайшем будущем. Не менее интересные исследователи проводят, исследования проводятся в Эдинбурге, а тут уже действительно интересно значит в данном случае исследовали пошли чисто э, чисто так как предполагается предполагает тема нашей передачи то есть это изначально утиная история как я понимаю получив средства на исследование регенерации мозга они взялись изучать даньорерью это такая рыбка полосатенькая которую разводят обычно аквариумисты для продажи подросткам или на корм крупным более дорогим рыбкам оказывается они показали, что в Эдинбурге, конечно, было сделано, что в развитии серотонин является единственной причиной и важнейшим фактором роста спинного мозга при регенерации. Дело в том, что у Дани Урерио в развитии, пока они еще небольшие рыбки, у них действительно может отрастать, как, кстати говоря, у некоторых головастиков лягушачьих, может отрастать, регенерировать весь вот хвостик со всем спинным мозгом, с мышцами, с хрящевым позвоночником. Ну Вот они показали, что это есть. Ну, новость такая немножко устарелая, ей лет 150, но тем не менее, они анаукообразили э, результаты, показали, что при наличии серотонина, значит, у нас дело идет еще лучше. То есть, если серотонин есть, регенерация происходит, а серотонин нет, регенерации не будет. Ну, и полное торжество, конечно, произошло в Лондоне, где господин Райсман в колледже неврологическом, в институте неврологии при, университе, уни, при университете, в Лондоне показал, пересадив обонятельную луковицу, которую удалил у человека с поврежденным мозгом. То есть что он сделал сначала, взял бедного поляка, 40-летнего, который дружески подрался где-то в Лондоне и получил ножом в спину. Частичная перерезка спинного мозга привела к тому, что он утратил возможность двигаться, что тоже понятно. Так вот, Райсман додумался до гениального способа лечения. Я думаю, что сейчас это топ в научных достижениях. Он взял у этого бедного поляка, вырезал обонятельную луковицу. Зачем он взял обонятельную луковицу? Это полная загадка, потому что он, вытаскивая ее, естественно, он отрезал все отростки обонятельных клеток и все отростки клеток, которые идут из обонятельной луковицы, в мозг. То есть там остались коротенькие вставочные нейроны, которые ничего соединить не могут. Но это не важно. Важно, что он взял, засунул эту обонятельную луковицу в зону травмы и затем значит, стал пропагандировать идеи регенерации. Ну, естественно, что дело пошло на поправку, вполне понятно. Если когда этого человека стали тренировать, оказывать ему различный комплекс реабилитационных действий, конечно, ему стало полегче. Ну и в результате, значит, естественно, Павел Табаков из Вродского университета поддержал это гигантское открытие, этот прорыв. Ну и, как я понимаю, на пару с Райсманом, они ему удалось освоить 2,5 миллиона фунтов, которые выделены были только на одну эту операцию. С чем я их и поздравляю ну и самый невероятный э, научный подход реализовали, естественно, в университете Дьюка. То есть сделав опубликацию в Scientific Report о том, что они провели исследование мозга четырех крыс для того, чтобы сделать прогноз погоды, до этого додуматься трудно даже мне. Просто это представить себе невозможно. Что они сделали? Они объединили мозг трех крыс им удалось. Вот э, в единую сеть, ну, этим, как известно, развлекались в том числе и наши компьютер или 25 назад, когда на микрочип э, стертый сажали нейронную ткань или кусочек мозга. На Западе до этого тоже уже дело дошло, и они сейчас торгуют этим как интеграция мозга и компьютеров. Так вот, эти ребята из университета Дюк что сделали? Объединили крыс. То есть вот таким способом, воткнуть микрочипы и соединив проводами. И решили, что сеть такая нейрональная, крысиная, будет предсказывать погоду э, намного лучше, чем одиночная крыс. Уж как они это делали, это отдельная загадка. Потому что доказали такие, что предсказания эти крысиные превосходят результаты, сделанные одной крысой, в полтора раза то есть крых три крысы <laughs> предсказывают погоду в полтора раза чем лучше чем одна Ну, это невероятное дело поскольку все это было сделано в пятнадцатом году я специально об этом говорю а за это время в сша потратили почти 4 миллиарда на борьбу с природными катастрофами только в этом году миллиард долларов и пять огромных катастроф что-то не слышно чтобы крысиные значит, специалисты Предсказывали какие-нибудь катастрофы. Так что тоже можно поздравить. Они тоже откусили свой кусочек пирога от этой истории. Ну а теперь мы примем. Я думаю, что один или два звонка. Значит, я э, прошу говорить: вы в эфире? Алло? Да, да, да, вы в эфире, вас слушают. Задавайте а, вопрос. Здравствуйте. Я извиняюсь дико, что мой вопрос может немного не по теме, но все-таки она не слишком бытовая, вы сами понимаете. А, в общем, вопрос такой, насколько эффективным может быть самовнушение и какие, может быть, вы знаете, действенные способы внушить себе какую-либо идею? Да, вопрос понятен. Самовнушение – это великая вещь. Мы себе, большинство глупостей, мы себе внушаем. Это ужасная история, потому что мы можем себя убедить в чем угодно, в том, что дети будут гениями, то, что мы безнадежно никому не нужны, ничего не умеем и никак наша жизнь не состоится. Это гигантская человеческая проблема. И именно самовнушение связано с большими трагедиями, потому что стоит человека чуть-чуть подтолкнуть, а он видит, что ему не так хорошо живется, как ему хотелось бы, как он начинает внушать себе как позитивные, так и отрицательные явления. Самовнушение всегда, любое внушение, которое вам делают, где куда бы вы ни пришли, там, вместо отправления культов, или на большую площадь с демонстрантами, или будете сидеть дома под одеялом, читать какую-нибудь мистическую литературу, проверяйте все на практике. Потому что ничего лучше здравомыслия и проверки на практике, Достоверности ваших внушений нет. Есть два способа проверки любой глупости, которая у вас начинает чертахаться внутри головного мозга. Как только вы чувствуете, что что-то происходит не то, сделайте две простых проверки. Первое. Предсказание результата. Вы внушили себе некую мысль. Отлично, проверьте ее предсказание результата это один из лучших способов а еще есть научный метод называется метод известной добавки то есть вы если ваша теория ваше внушение ваша гипотеза, ваша вера верна то изменив входные условия на известную величину то вы в соответствии с своей теорией должны получить изменения на выходе столь же пропорциональные а если ваш теория не дает пропорционально выхода результата то значит все это ерунда вот. Дальше. Давайте сейчас мы примем еще звоночек и послушаем. Да, вас слушают, вы в эфире. Здравствуйте. Подскажите вот такой вопрос. Например, вот при сексуальном возбуждении, да, очень, вот, ну, лично у меня каждый раз вот запоминаются именно вот такие вот женщины, да, вот но с которыми были, да, именно вот при э, близости, да. И а сколько вам такой, лет? 32. Ну, вы отлично, у вас отличный гормональный фон, я вас поздравляю. Так что женщины запоминаются, это хорошо или плохо? Нет, в смысле, это хорошо, просто именно вот вопрос в том, что э, именно вот там отец, конечно, плохо запоминается, но вот именно при сексуальном возбуждении, именно вот этот, э, ну, запоминают очень сильно эти моменты, и прям я чувствую, что на подкорку они пишутся, это как бы первый вопрос. И второй, вот я смотрю там фильмы, например, вот просто вот смотрю в кинотеатре, и я их полностью запоминаю, именно ну диалоги, вот это все. Но ну, помогает мне сейчас учить английский изучить, очень хорошо. Вот с чем именно это тоже связано, что ну очень хорошо вот так запоминается. Да, все понял. Значит, мотивированность это великое дело. Тут даже с психологами не поспоришь. То есть когда у вас важнейшее, то есть весь смысл человеческой жизни, это перенос генома в следующее поколение. Поэтому если вы Э, так сказать отягощайте свою жизнь такими развлечениями постоянно конечно вы будет запоминать это самое главное вы для этого родились на этот свет чтобы перенести геном поэтому конечно мобилизуется весь мозг Вся лимбическая система. И, конечно, запоминается. Это это одни из самых ярких запоминаний в человеческих жизнях даже если их этих подруг будет достаточно много. А вы запоминаете английский, очень хорошо учить в кино, потому что тоже мотивация есть. Наверное, английский вы учите не для того, чтобы ботинки подавать в гостинице, а для других целей. А раз так, то у вас есть серьезный второй инстинктивно-гормональный мотив это еда. То есть у вас секс и еда, осталось только вот, выучить английский, значит. И осчастливить какую-нибудь принцессу и будет еще и доминантность так что в общем путь на самом деле правильный я прошу вас говорить в эфире в следующий... да да Давай. я вас слушаю задавайте вопрос к сожалению не получилось так давайте другой попробуем я вас слушаю, вы в эфире. А, здравствуйте, Сергей, Москва. Да. А, не подскажете, вот иногда, ну, как это, нервная система, спиной, мозг там, или вообще это мозговая какая-то активность, просто иногда вот по всему телу, ну, ни с того ни с сего проходит дрожь, можно сказать, от, от пальчика, то есть, ну, от головы, ну, до пальчиков ног. Это то есть какая -то дрожь какая? Перезагруз... То есть у вас дрожит не, что не, не дрожит просто как это самое. И проходит. импульс такой пробивается. Импульсы это что это? Перезагрузка нервной системы, нет, нет, нет, или нет, к сожалению, у нас не матрица наши мозги, все это ерундистика а на самом деле ничего не перезагружается. Дело в том, что некоторые люди, набегавшись, на работавшись целый день, действительно уставшие, приходят домой, ложатся спасиб, к там, как будто их током пробивает. Такого полным полно. Это так называемая остаточная активность, в том числе и мотонейронов. Дело в том, что вы целый день тяжело трудились, бегали там, были в заботах, а пришли домой, расслабились. Контроль рассудочный, то есть произвольное движение-то у нас все контролируется головным мозгом, он снижается, вы или там полудрем, или поели, расслабились, отвлеклись от всего, и вдруг как будто бы вас пробивает как током. Это остаточная э, активность мотонейронов, как правило, бывает коры. В результате этого всего у вас спонтанно, иногда даже такое почти судорожное состояние. Это остаточная активность, против активного дня. Здесь надо это иметь в виду, и когда вы чувствуете, такие события происходят, ну, последите за собой, что если выпить что-нибудь сосудисто расширяющее, но ну, не злоупотребляйте, поскольку, к сожалению, за день нейроны так намучиваются, запас по ресурсам у них уменьшается, но ну, метаболизм на не бесконечные поэтому восстановление тоже требует времени Именно поэтому тяжело работающие люди частенько расширяют сосуды осуждаемым способом принимают различные жидкости которые увеличивают обмен сосудов и вывод молочной кислоты из мышц к сожалению нейроны не могут бесконечно быть активными но давайте еще один звоночек примем будьте добры вы в эфире говорите пожалуйста Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в мое время, когда я рос, там, 70 80-е годы, там таких понятий, как депрессия там, и так далее, ну, у меня не существовало. Все работали там, ну, да, жили, вопрос какой да. Задайте, да. А пожалуйста. вот у моего сына 3-4 года, почему-то он считает, что у него депрессия и так далее? Вот насколько это ерунда или это самое, да, сейчас, деле правда? Сейчас объясню. Все понял, спасибо за вопрос. Значит, насчет депрессии, того, что раньше не было депрессии, а теперь депрессии есть понимаете вот это словоблудие с помощью которых объясняет состояние человека особенно самого себя то есть дело в том что депрессия это от чего она происходит от того что у тебя не решается ни один из не решается ни одна гормональная задача что ты сделал чтобы ее решить депрессия это болезнь бездельников в советское время такой не было потому что все жили в семи двойных стандартов когда человек Собственно говоря, был вынужден жить снаружи по одним законам, по законам недоразвитого социализма, а внутри себя и дома, на кухне, жить по-другим. Собственно, это и убило эту страну, огромную прекрасную, по-своему прекрасную. Это может убить любую страну, и самую современную, если будет такая система. Но вот эта система двойных стандартов, в которой когда каждый человек в Советском Союзе, ну, кто осознанно, сказать вел осознанную жизнь жил как штирлиц в Германии то есть с двойными стандартами находясь как бы в разведке вечно потому что если он придет что-нибудь скажет там любимому мастеру начальнику еще что-нибудь то он может навсегда потерять перспективу просто получать даже наваренную колбасу поэтому люди людям был не депрессии они как штирлиц работали в общем на двух работах жили двумя жизнями и тогда все хорошо Почитайте Куртову Нигуту, создайте любимому сыночку элемент напряженности. когда у него голова будет болеть, а потылица дымится, то ему некогда будет депрессиями заниматься собственными и ковыряться в собственном пупке. Советую создавать напряженность, если дети не понимают, что жизнь может быть другой. Ну, давайте еще примем один звоночек. Будьте добры, вы в эфире. Не получилось у нас. Давайте другой. Будьте добры, вы в эфире говорите. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Такое, у некоторых мужчин возникает неприязнь к женским половым органам и выделением, запахом, внешнему виду, а некоторых наоборот это нравится. То есть вот такая вот непонятная ситуация. Да, понятно. Да, значит, да, действительно, восприятие разные. Ну, с одной стороны, надо пореже этим любоваться делом и нюхать. Ну, а во-вторых, девушек полезно мыть перед тем, как это все наблюдать. Ну, вот А в-третьих, э -э значит, в надо сделать перерыв. Я не говорю о том, что нужно там менять ориентацию, но надо не так часто этим увлекаться, тогда смотришь, это пройдет. Здесь в данном случае может быть и привыкание. Значит, здесь э -э есть еще один коротенький вопрос. Насколько велика корреляция между силой иммунитет человека и его умственными способностями? Часто ли болеют гении с физическим заявлением? Никакой корреляции не известно. Болеют также замечательно, и самые большие интеллектуалы умирают часто не только от глупости, но и от разных инфекций. Поэтому, к сожалению, сопротивление это не очень велико. То есть, самовнушение вещь полезная, самоубежденность полезная, сила духа замечательна. Но, к сожалению, все хилеры, как известно, лечатся антибиотиками, потому что сделать ничего не могут. На этом до свидания, до следующей недели.